Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас я вам расскажу, как открыть аккаунт в социальной сети очень в экономичном варианте. Вы заходите на такой сайт, который называется онлайн OnlineSim, вводите в адресную строку и перед вами откроется ну, примерно вот такая... Значит, заставочка. Для того чтобы иметь личный кабинет, вам необходимо вначале зарегистрироваться. Вы кликаете на Регистрироваться, здесь все заполняете, и вам предоставится личный кабинет. Для входа в личный кабинет, конечно же, нужен логин и пароль. Вы входите по логину и паролю. И вот здесь вот уже программа предлагает, в каких социальных сетях вы можете открывать аккаунты по вот таким ценам, которые предлагает компания. Значит, есть подешевле, есть чуть-чуть подороже, но, как правило, то, что подешевле, будете долго ждать, а вот чуть-чуть подороже, допустим, не 6, не 6 рублей, а 8 рублей, оно как можно быстрее. Очень быстро значит, показывает и дает нам время для работы. Как нам пополнить баланс? Заходите вот здесь вверху, написано «Баланс». У меня здесь немного денег есть, а чтобы его пополнить, вам просто нужно вот сюда нажать «Пополнить баланс». И выбираете, каким методом вы будете пополнять эти балансы. Но мы сейчас с вами уже пополнили баланс, вы уже выбрали, как вы пополните. Допустим, будем в «Одноклассниках» открывать с вами аккаунт. Итак, делаем запрос «Одноклассники». Но тут, я думаю, страна не выбирается. Делаем вот так «Одноклассники». Итак, нам пришел номер телефона. Вот такой. В «Одноклассниках» открываем на, на каком-то браузере, где вы там будете открывать. Значит, смотрите ну, где там у нас, вот здесь, значит, нам нужна регистрация. Для того, чтобы зарегистрироваться, открыть аккаунт, зарегистрироваться, мы кликаем на слово «Регистрация». Возвращаемся в наш браузер, где у нас онлайн-сим. Нам уже с вами там дали... Это что такое? Где этот онлайн-сим? Нам уже тут с вами дала, дала компания этот номер. Мы его копируем, этот номер. Копируем. Возвращаемся туда, где мы регистрацию проводим. Вводим номер телефона без семерки. Отлично. Кликаем «Далее». Сейчас нам придет код, который нам необходим для подтверждения. Для этого мы возвращаемся снова туда, где у нас онлайн-сим и ждем здесь код подтверждения. Но обязательно записываете, но обязательно записываете номер телефона, который вам предоставила уже программа, для того, чтобы вы потом по этому поро, ну, логину уже входили. Итак, пришел уже нам код, копируем его или записываем это как вам удобно. 53, 99, 39. Возвращаемся. 53. Ну вот уже и забыла. 99, 39. 99, 39. Далее. Придумайте пароль. Придумываем пароль. Далее и начинаем заполнять наш аккаунт. Сохранить. Все. Аккаунт вы открыли, заполняйте и работайте. Возвращаемся опять в онлайн-сим. У нас все получено, сработало. Значит, закрываем вот здесь вот то, что у нас уже, как бы, номер телефона мы уже использовали. Все записали. И закрываем. Все. Итак, сколько вам угодно, сколько вам нужно, так и открываете и оплачиваете. Вот здесь сразу же снялся баланс. На 8 рублей у меня баланс стал дешевле. Таким образом, вы будете открывать аккаунты по очень низким-низким ценам. С вами на связи была Лотникова Лёля.